Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жумиров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня я на отдыхе снимаю для вас очень интересное видео. Это секрет избавления от любых тревожных расстройств. Я на самом деле давно уже хотел записать нечто подобное, чтобы как раз вам объяснить всю суть решения этих проблем. Я более 7 лет уже в этом вопросе занимаюсь. Поэтому могу четко и по шагам вам сейчас рассказать, как от всего этого избавляться. Поэтому просто досмотрите это видео до конца. Начнем мы с того, что мы подразумеваем под тревожными расстройствами. Давайте вот сейчас наверняка, кто бы не смотрел это видео, у вас есть некоторые проблемы, которые вы сами для себя как-то называете. Кто-то называет это невроз, кто-то называет это ВСД, где это сосудистая тот называет это тревожное расстройство, паническое расстройство, кардионевроз, кардиофобия, невроз навязчивых состояний, обсессивно-компульсивное расстройство, синдром раздраженного кишечника, неврастения, остения, проблемы со сном. Как бы вы не называли любую фобию, которая у вас есть, или любые проблемы, связанные с тревогой, я хочу сейчас подчеркнуть очень важный момент. Они все одинаковые. То есть все проблемы, связанные с тревогой, как бы вы их не называли, они все одинаковые. И я вам сейчас это докажу. В последнее время люди, когда хотят обратиться ко мне на курс психотерапии, они проходят бесплатную консультацию, на которой мы как раз проводим диагностику их состояния. И оказалось, что есть всего четыре направления любых тревожных расстройств, которыми ко мне обращаются. Первое – это панические атаки. У человека могут быть панические атаки, могут и не быть. Это практически отдельная тема, от которой ни от чего не зависящая. Для того, чтобы избавиться от панических атак, если они у вас есть, вам нужно просто поменять свое восприятие к симптомам, которые возникают во время приступа, чтобы вы перестали их бояться, перестали их усиливать. Тогда они просто пройдут. Следующее ⁇ это ваши симптомы, которые возникают на физическом уровне. Симптомы ⁇ это то, что вы ощущаете в теле. И кто бы ко мне не обратился, у него совершенно есть свой набор симптомов. И я вам сейчас все эти симптомы перечислю. Головокружение, сдавленность в голове, шум в ушах, ухудшение зрения, онемение в теле и покалывание, пересыхание во рту ком в горле, э, дискомфорт, сдавленность в груди, скачки, давление сердцебиение, онемение в теле, напряжение в теле, покалывание, дискомфорт в животе, позывы в туалет, слабость нога, шаткость походки, дрожь в теле, бросает тоже ртов в холод, потливость, э, шат, слабость нога, шаткость походки, ощущение реальности происходящего, дереализация, деперсонализация. Все это мы сейчас перечислим. И Есть еще наверняка какие-то симптомы, которые мы не затронули, и это и есть симптомы, которые у вас являются проблемой. Наверняка из моих перечисленных симптомов какие-то периодически возникают в течение дня и у вас. Далее, это проблемы с образом жизни. Здесь всего три. Проблемы со сном, с аппетитом и утомляемостью. Любое тревожное расстройство, если оно проходит у вас достаточно долго, приводит к одним из нескольких проблем. То есть у вас может быть сложность с засыпанием. Вы можете часто просыпаться или проснуться с утра и уже не можете заснуть. У вас может быть потеря веса или просто плохой аппетит. Или вы заставляете себя есть. Или в какие-то периоды просто пропадает аппетит на фоне стресса. Или наоборот, вы заедаете стресс, усиленно набираете весе, потому что не можете остановиться. Проблемы с утомляемостью. Вы с утра просыпаетесь разбитым, или к концу дня уже уставший, или в течение дня чувствуете, что нету сил, или быстро устаете от обычной привычной для себя работы. Это образ жизни. И четвертое – это каждодневная тревога. Она может возникать по-разному. Может быть один-два раза в день. Может возникать 5-6 раз в день. Она может быть у вас вообще непрерывная. И все это проблемы с тревогой. Теперь давайте еще раз. Кто бы ко мне не обратился – Проходя по всем этим четырем направлениям, мы видим, что у человека есть какие-то проблемы из этих сфер. Еще раз давайте их перечислим. Панические атаки, пугающие симптомы в теле, изменения в образе жизни или ухудшенное самочувствие и тревога. И вот здесь самое интересное, что любой из вас, если ему дать справку, что он больше не страдает неврозом, но вот эти все проблемы у вас останутся, то вам эта справка будет не нужна. Вы скажете, зачем она мне нужна, если все проблемы, которые я хочу решить, остаются. Поэтому первое, что я вам скажу в своем секрете избавления от любых тревожных расстройств, это перестать называть свою проблему каким-либо названием тревожного расстройства. Давайте просто возьмем и перестанем вашу проблему называть как кардионевроз, кардиофобия, невроз навязчивых состояний. Давайте просто перестанем это делать, и обратим внимание на то, какие симптомы у вас сейчас есть, есть ли у вас панические атаки, какие проблемы с основным аппетитом утомляемости у вас есть и какие проблемы с тревогой. Давайте разделим вашу проблему на эти составляющие и будем с ними работать по одному. Представляете, то есть мы сейчас взяли огромное все непонятное ваше состояние, уместили в четыре категории, и теперь мы способны с каждой этой категорией справляться в отдельность, и таким образом убрать всю вашу проблему. То есть представьте, что вы выберете. Убрать то, что я вам сейчас перечислил, или получить справку, что у вас нет невроза. Ну конечно убрать, потому что именно это мешает вам жить. Так давайте же я вам расскажу про секрет, как от этого всего и как раз избавляться. Здесь все на самом деле просто. Про панические атаки мы сказали, что для того, чтобы их убрать, вам нужно поменять восприятие к симптомам, которые возникают, которых вы начинаете бояться и усиливать их, доводя себя до паники. Как только вы это сделаете, ваши панические атаки пройдут. Второе направление – это ваши симптомы. И давайте здесь с вами согласимся с тем, что это симптомы, вызванные тревогой. С ними напрямую работать бесполезно. Эти симптомы пройдут сами, как только вы уберете тревогу, которая их провоцирует. Как только вы снизите свою тревожность, эти симптомы уйдут вместе с ней. И это секрет работы с любым тревожным расстройством. Бесполезно убирать симптомы, пока есть тревога, которая их провоцирует. Уберите тревогу, и симптомы уйдут. Следующее, ваши проблемы со сном. Нервное напряжение мешает заснуть, навязчивые мысли не даются сосредоточиться на сне. Это все также следствие тревоги. Не было бы тревоги, не было бы проблем со сном. Значит, со сном проблемы тоже уйдут, когда уйдут проблемы с тревогой. Проблемы с утомляемостью. То же самое, вы устаете от того, что постоянно испытываете симптомы, эмоциональные какие-то перенапряжения, и это тоже вызвано вашей каждодневной тревогой. Ну и проблемы с аппетитом. Здесь вообще все очевидно. Когда возникает страх, выброс адреналина останавливает пищеварение, а у кого-то создает дискомфорт, и человек чувствует, как будто он голоден, и хочет его быстро, этот голод утолить, и таким образом переедает. Получается, ваши проблемы с аппетитом также являются следствием, тревоги. Поэтому с проблемами со сном, аппетитом, утомляемостью тоже работать не нужно, потому что это уйдет, как только уйдет тревога. И вот представьте себе, теперь мы из четырех ваших компонентов, панические атаки, пугающие симптомы в теле, проблемы со сном, аппетитом, утомляемостью и тревогой оставили всего два, панические атаки и тревога. Представляете, вот в чем секрет, что если вы Целенаправленно поработаете с двумя этими направлениями, вся ваша проблема улетучится. Именно об этом я всем всегда и рассказываю. Что все очень просто, все легко, если вы знаете как. Теперь перейдем к вопросам с тревогой. Тревога это не что иное отдельные тревожные ситуации, в которых у вас возникает сейчас эта эмоция. То есть у вас тревога возникает не сама по себе, а вы реагируете тревогой на какие-то ситуации в вашей жизни, даже если вы сейчас пока их определять не можете, ничего страшного. Главное понять, что тревога возникает в том случае, если вы воспринимаете ситуацию как опасную, тогда она возникает. Для того чтобы убрать тревогу из вашей жизни, нужно сделать всего две простые вещи, две, всего две простые секретные вещи. Это определить все ваши тревожные ситуации, которые сейчас возникают и вызывают страх. То есть, когда вы собираетесь выйти на, на улицу, вы переживаете, что станет плохо. Собираетесь идти спать, думаете, а вдруг не смогу заснуть. Вспоминаете, как было плохо там вчера, и вы начинаете бояться, что это повторится снова. Где-то кольнуло в боку, и вы думаете, а вдруг у меня какая-то серьезная проблема. Это тоже вызывает страх. Это все ваши тревожные ситуации. Все те ситуации, которые вы на сегодняшний день воспринимаете как опасные. Для того, чтобы их убрать, нужно их все определить а потом поменять к ним ваше восприятие. Потому что пока вы их воспринимаете как опасные, они будут давать вам тревогу. И получается, чем больше ситуаций, которых вы воспринимаете как опасные, тем больше у вас тревоги в жизни, тем чаще она возникает, тем выше уровень и тем больше сопутствующих проблем они формируют. Таких как симптомы, проблемы со сном, аппетитом, утомляемость. Итак, теперь давайте подытожим. Все, что нужно каждому человеку для того, чтобы убрать любое тревожное расстройство, нужно всего лишь определить все свои тревожные ситуации и поменять к ним свое восприятие. Почему я так в этом уверен? Дело в том, что более 7 лет я работаю как раз именно с этим. Каждый клиент, который обращается ко мне на курс психотерапии, он прорабатывает со мной абсолютно все свои тревожные ситуации и таким образом получает те самые результаты, о которых они потом говорят в своих видеоотзывах, они есть у меня на канале. Это снижение тревожности на 80%, избавление от симптомов. Когда у человека прошли панические атаки, проходят проблемы со сном, он нормально начинает есть, пропадает утомляемость, появляется энергия, он улучшает отношения с близкими, начинает лучше работать, и его жизнь возвращается к тому, к чему он хотел, чтобы она вернулась. Просто благодаря тому, что он работает с теми тревожными ситуациями, которые каждодневно возникают. Поэтому, прямо сейчас, зная все это, Зная этот секрет, я хочу вам пожелать удачи в фиксации и разборе тревожных ситуаций. Занимайтесь именно этим и только этим. И вы выйдете из любого своего тревожного расстройства, каким бы образом вы бы его ни называли. Потому что, еще раз скажу, они все одинаковые. И это доказывает результаты огромного количества моих клиентов. Если вы хотите обратиться ко мне за помощью, то Просто ссылка есть в описании под этим видео, на мой курс психотерапии. Заходите на сайт, ознакомьтесь с условиями, если они устроят, оставляйте там заявку, и мы с вами пообщаемся. На этом у меня все. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите свои выводы в комментариях, которые вы сделали после просмотра этого видео, потому что это очень важно для меня. Смог ли я до вас донести суть, которую хотел. Поэтому напишите о своих выводах, которые вы сделали, просмотрев это видео в комментариях. Я обязательно это прочитаю. Все. Всем пока.